Ответ на этот вопрос звучит следующим образом. Я не знаю. Не, ладно, ладно, ладно, ладно, короче. <смех> Почему так? Происходит. Непонятно. А, да, все-таки, наверное, привет. Но, вообще, ролик я записываю это для чего? Во-первых, я надеюсь, что, все-таки, я разберусь со всеми делами, которые мне мешают, и вообще со всем, и ко мне вернется вдохновение, и я буду продолжать... Нифига, здесь муха летает. И я буду продолжать что-то Не, на. Ну, специально, все, вылетел из комнаты. И я буду продолжать что-то стабильно сюда снимать. Но, вообще, смотрите... Что это? Это тут... Это третий канал. Почему третий? Потому что второй у меня должен был быть вермашины, который существует. Но он пока ждет своего часа, потому что это, это пока нереально там все осуществлять в данный ма... Вы видите? Вот, вы... Не, вы не видели, наверное. Она уже третий день здесь летает. Сколько живут... елки? Сколько живут мухи... Переростки, не знаете? А? Про автоканал, короче, позже. Это. Сейчас объясняем в двух словах. Блин, а как это сделать-то? С этого момента, все время, которое я трачу на игры, будет типа проводиться с пользой с помощью канала. То есть это автосимулятор на руле, возможно, много чего еще, потому что, ну, ну тут уж все, что мне интересно. И сейчас вот все те, кто смотрит это, я не знаю, сколько здесь просмотров, опять же, я так уже говорил. И кому потенциально было бы интересно посмотреть на мой, так скажем, Игровой канал, где скоро будет руль, и вообще весь движ такой подобный, там автосимуляторы, или вообще... Переходите и подписывайтесь прямо сейчас, потому что там видос уже первый есть, но он без руля. Потому что я не могу пока снимать с рулем. Не, ладно, на самом деле, смотрите, я подготовился к этому событию. Во-первых... Во... Блин, что так камеру-то поставил? Во-первых, теперь у меня есть микрофон. Который звучит примерно следующим образом. Я даже могу говорить... Как в этих ваших АЗМР. И также я заказал стойку. То есть такая стойка. Здесь вот будет так торчать, как -то в, в любые стороны ее можно будет там направлять и так далее. И собственно тогда, когда она ко мне придет, Салика, я уже реально начну полноценно записывать с рулем. Нет, вы просто посмотрите на эту шапку. Это же гениально. Ну, грех не подписаться. Ну, ну, реально, ну... А с рулем можно много чего записывать. Ну и самый главный аргумент, почему же я реально основательно подошел к этому вопросу. Вы понимаете уровень профессионализма вообще, который, который вас ждет в этом самом? Все, я... Это... Я не знаю, что сказать. Нет, соврал. Это не самое главное, что я сделал для того, чтобы открыть третий канал. Я для этого устану. Раз... Два, три. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь так основательно подходил к вопросу? Я даже свет сделал, я все сделал, я, я готов. Теперь ваша очередь. Кто тоже готов, перейдите заранее, подпишитесь. Ну, там видос даже один есть, но с рулем только будет, как я говорил. Жду стойку для микро. И все, целая ниша. Почти симрейсинг. Короче, все. Мне жарко. Вот, кстати, к слову, в перчатке это не понт. В них реально в некоторых моментах, допустим, в формуле, когда ты держишь руль чисто с боков, они в перчатках у тебя реально руки меньше потеют на нем, если проветривать. И в принципе удобнее чувствуется как-то. Не знаю, все жестче и реалистичнее. Как по мне. Ага. А это работа. Ответ на название видео только что... Прозвенел. Как только я выйду на темп, видео на этом, вот этом вот, который... Да ты задолбал! Вот этом вот, который я показываю пальцем канале, должны выходить по сути каждый день, по одному. На этот канал, опять же, мне нужно тоже поймать волну, и тогда, типа минимум раз в неделю. <звук> ну что, сможем? Надеюсь, сможем. Хоть случайные зрители вряд ли сейчас смотрят вот этот момент, но все-таки стоит, наверное, попросить подписку на этот канал. На тот канал я уже попросил, еще раз прошу. Ну и лайкни, чтобы YouTube меня снова заметил. Там, кстати, видос есть, тоже лайк лайкни на DustyMage. Странно это говорить в конце видео, но погнали.